Всем приветик. Так, тема чувства мужчины. Сейчас вот так вот. Смотрим. Солнце. Мужчина считает себя солнцем, солнечным, веселым, энергичным. Также мужчина хочет, чтобы к нему относились именно с теплотою, с душой, чтобы улыбались вокруг него все люди. И также мужчина мечтает быть ярким, солнечным. Всем пока.